Доброе утро. Проснулись мы сегодня в 5 утра. Потому что легли вчера в 6 вечера. Кто-то лег в 6 вечера и не проснулся ни хрена. Ну да. сегодня в 5 легко, как проснулись. Я нет, нет. Мы сейчас Амалетик с соком. И поедем зато сегодня на каньоны. Ура! За час собрались. Рекорд. А за час нам надо было поесть, приготовить все вещи. Собрать, разобрать, приготовить себя, и вообще мы нормально, еще ведь нормально. Время 6 утра, и мы готовы выезжать. Я думаю... <музык> Планы у нас резко поменялись. Мы решили лечь спать. Да, потому что машину нашу заблокировали. на нагло. Выехать а мы не, не можем. Так что в горы сегодня мы не едем. Ложная тревога. Да. Ну все, спим. Смертельный номер. Леша будет сейчас выезжать на машине между этих двух. Давай, давай, давай. Лёша! Меньше, тут уже все. Ну давай, родненькая, давай, наезжай. Вот она, наша <с2> ласточка малогабаритная. Просто миллиметр, миллиметр. Блин, машина вообще прикольная. Это мне так она... а Меня она с каждым днем нравится все больше и больше. Выехали Женька в горы. Первая остановка с видами. Смотри, какая красота. О, горы, горы. И женек! И приоры. Горы, горы, женек. Приоры. Наша машинка. Просто. Палочки ну, на дачке. Приехали в деревню Негуши. За паршютом все едут обычно сюда. Паршрут это вяльный свиной окорок. Как коптильная, где паршут изготавливают. Ого, какой запах. Запах шутка. Офигеть. А это свиной, да, окорок есть? Свинина и мои говорят. Ой, говяжий. Паршют свиной, говяжий окорок. Ляжбур давай. Фоткай на ладошке. Миш, чудо, я дай паршут. Клевый. Фотосессия прошла с паршютом. Килограмм пять, наверное, весь такой кусочек шесть. Ну как же у тебя паршут? Вкусно, да, мышь, короче, короче. Аналог испанского хамона, то же самое, тут здесь паршют называется, значит, фирменным традиционным блюдом, является Черногории. Хамончик на фоне гор. Mm -hmm. Паршют – это свиная нога копченая а ракия, это не раки, оказывается паршрут надо покупать в самый настоящий в деревне Негуши ну наконец дошли мы до самого интересного дегустация вина ну, хороший мед и себе конечно же в дорог взяли вино Сыр и паршут. А, okay. 64, 20, сыр, 84 и 6, 90. 90. 90. 90. 90. 90. Сколько? 90. А? <laughs> угу. Самую важную часть экскурсии выполнили. Купили паршрут с вином. Женька хлебает винсов едет. Я просто провожу дегустацию. Mm -hmm. Так, еще нам в подарок. Далее настоящий коровий сырок И А Черногория, или как европейцы его называют, Монтенегро. Название связано с тем, что на горах растут сосны. Очень черные, из-за этого гора кажутся черными, Поэтому черные горы. Вот они. Свет солнечный практически не попадает туда, из-за этого кажутся что они черные. тут мы не пойдем. Мясо просто шикарное. Что, моргнул Не видишь, что ли? М -м -м, такое вкусное. Ароматное. Да, меня такое мясо. Даже не помню. как я все я расъел. Очень вкусно. Как мамкины котлетки. Женька покоряет горы. А, как это место а это город Котор внизу. город музея в ЮНЕСКО занесен. И залив Которский, Будванский. Доехать до мавзолея. Но Снимать. надо еще подняться. Женька уже усы прошли. Ну метров 40, наверное, от машины. Неплохо. Тоже много. Для меня. Стоит преодолеть столько ступени, Женька, ступени. Справится ли женек? Вот в чем вопрос. Это реально вопрос. А мы в Одного из правителей Черногории, благодаря которому Черногория стала популярной европейской страной. Вот мы и поднялись. Фух. Я не померла. Как писал Высоцкий? Как он писал? Я не люблю, когда мне лезут в душу досадки, когда в нее плюют. А про Черногорию? Черногория супер, класс. За вас, за нас и за Горгаз. Жаль, Черногории не стало второй родиной моей. Он тут побывал, ему очень понравилось. Ну-ка, ну ка давай снимай мастер-класс. Оп. Оп, куда собралась подружка? Да не больно кусать же, не то зубов. На цветочек. Понюхай пока. Все, все, бесполезно. От Женьки еще никто так просто не ворвался. Вот она, я ее поймала. Моя подружка. Поцелуй, жей. Ага, поцелуй, сам поцелуй. Все, прощайте очки. О, а мне нельзя спускаться сюда, же? По спасению. О, ты мой герой. Леш! Блин. Легенда, знаешь, какая есть по Черногории? Как она появилась? Когда Бог землю создавал. Создал он за 6 дней землю. Он на седьмой день с котомкой своей по земле шел и раздавал украшения для земли. В одну сторону пришел водопад, кинул, в другую горы, в треки озера. А когда в Черногорию наступил, и у него котомка порвалась и все сюда высыпалось. И типа тут все-все-все-все собрано. Чтобы подняться к мавзолею, придется преодолеть 400. Сколько же? 461. 461 ступеньку, Женька, честно считала их всю дорогу. Да. И прошла их все и ни разу не остановилась. Молодчина. Ну, я думала, я там попаду. Не, ладно, это же не самый тяжелый. Что, что было? Что был самый тяжелый, это было заблудиться в Африке в деревне. там вот моя нервная система дала зубой. Приехали с Женькой в город Котор. А еще этот город занесен в список ЮНЕСКО. Считается городом музеем. Ход вот старый город через ворота только называют город котов? Хоттер или коттер? Кот? А, коттер. Потому что его называют Город котов. По легенде, кошки здесь и стремили. Чуму? Истребили. По всех мышей. Поэтому каждый моряк старался привезти сюда кота. А еще очки у меня сегодня летают mm -hmm. везде. А еще кошек, кошек здесь зовут мацками. Отзывается не на кис-кис-кис, как у нас, она мац-мац-мац. И улочки. А, да. Напиток на основе шиповника, газированный. Чего такие фильтрают в Инстаграме? <сесс> <сесс> У меня напахнет. Вкусно. Какой аромат? Взяли птицу с креветками. Я люблю креветки. Ну давай. Я как не любитель пиццы, но Вот так наша Жень не любит пиццу. У меня как собаки Посмотри, как собаки надо Кокта Шиповник Ты чувствуешь, когда вместо колы пьешь шиповник? Ну, шиповник вообще не чувствуется, кстати, здесь Он как сладкий-сладкий mm -hmm. А да, он по-другому будет Но холодный он гораздо приятнее будет Наконец-то Нашли символ города Кошки мне кажется, вообще О, ничего, сейчас она Языковый Она умирает Давай воды тут. Где у нас вода? Все, мы вляпались в кошек, мы больше отсюда не выйдем никогда. Третий раз уже возвращаемся. Как тебе Поттер Женя? Поттер клевый. Мне нравится. Колоритный городок. Не город. устала? Да нет, ещё Я сейчас придумаю что как лягу, как задрыхну там. Профессионально? Как, как я люблю, да. Все как я люблю. Ой, какой прыжок высокий. Вот и моя Прыжок размерный. Да. И... Спать, хочется. Давай, будиль тут поставь. Будиль? Ну, ну все, дай мне. Силы я отоправлю, Бэй, Я убью любого... А, все-таки мы выбрались Вместо часиком мы, как обычно, провалялись два. Но на море мы в этот раз вышли. Вчерашние не... ошибки мы не совершили. Все-таки не совершили. Добрались до пляжа, наконец-то. Пляж напоминает наш, чер черноморский. Ой, такой, геленджикский пляжик. Только не хватает рыбки. Пиво, раки, вареная, кукуруза горячая. Я бы сейчас кукурузки захавала бы. Ну вот это самое прикольное, потому что здесь песок такой. Вроде песок крупный, который, который никуда не впивается. Самый, сам, сам, наверное, идеальный такой, да, песок? Холодновато! <связываем> Адриотическое море. Холодновато! А блин! Чего то я не готова к таким заходам сегодня. Я не настроена. Покажи, да? как это делается. Давай, давай, заныривай. Потому это наш Осторожно. Мне нельзя было на вас. Николай мне мураш. Теперь самое сложное, это отсюда выйти по этой гальке. Теперь самое сложное вот тут полосу. Эту полосу гальки пройти. Ой, Я, меня давай. Давай, Жень, половину прошла. Ошибки, Жень, делаешь? Работа над еще Сейчас в тапочке надо туда подходить. камушки Ой. они очень колючие ну как те море как? Да но хуже чем малайзия да. а за Нет, не там вообще там такой океан он такой красивый там заодно хорош. за один цвет только можно пока что это самое худшее Нет, это хорош не но по сравнению с теми хуже Но лучше, чем у нас. Ну, да, да. Приехали, Женька, в Будву ночное Единственный город, пока мы который видели, в городе жил, что все движется, движухи, народу море. Парковок нет. Да. Три раза проехали по кругу весь город, чтобы запарковаться. Вечером перекрывает улицу ночной променад тот Fireball. Как этот, пиджалонавод, похоже, даже. Сейчас я буду пробовать настоящие устрицы Я их никогда да. не ела Блин, так это... Столько отзывов, впечатлений <сёк> Ресторан «Олимп» называется Спасибо Пожалуйста Ну, вы будете делать водки Да-да-да как вы хорошо по русски говорите. не жена русская. А жена русская. <связывая> да, да, да. Вы <связывая> не курите? Нет, не, не курим. Что у тебя пока в списке самые вкусные жени. Списке самых вкусных осьминоги и креветки. А вкуснее. Съешь кучу отвалила. Давай. <связывая> Ну, Чуть не очень вкусно, <смех> понравились. наконец к нам пришел бифштекс мой и Женьки на креветке. Тоже огромные, как зебария. Соус. Уж горькостная. Ну, Профессионал берется за дело. Первая креветка очищена. Соус опущена. С хорош. Ничего не скажешь. Почему на мне сейчас? Ну как? Вспомнилась Африка. Вспоминается? Похоже? Да. Очень вкусно. И соус идет в дополнение к рулет, то есть он не перебивает. Стукан. Везде Женька кошек найдет. Где бы не отдыхали, везде на кошек кормят. Беременным надо да. Кошка беременная. Ну, как тебе, Майя? Вкусновато. Как? Вкусновато? Но маловато. Не наелась? Не наелась. Официант у нас, конечно, сегодня был вообще супер. И кругом пробки. Буду это. Кругом одни пробки, пробки, пробки, пробки. И женёшки. А время 12. Мы и, и мы счастливы. <свят> счастливы. всем спокойной ночи.